Давайте поприветствую еще раз. Всех приветствую, меня зовут Айсулу. Я из Кыргызстана, живу в городе Бишкек. Являюсь партнером века с 2020 года. У меня два высших образования в сфере экономики и финансов. Занимаю должность зам руководителя финансово-экономическим отделом. В настоящее время сижу, вернее не сижу, а нахожусь в декретном отпуске буквально пару слов да, расскажу, кто я, что я и зачем я сюда пришла, как я сюда попала, что я хочу донести да, до вас. Вообще у меня есть убеждение, что человек всегда да, в своем развитии не должен быть ограничен ничем и никем. Это справедливо и для финансов. Поэтому я всегда работала, даже когда вот появился третий ребенок, четвертый, пятый, я всегда была в поисках для себя чего-то интересного, удобного. И я, когда работала в НАМИ, достигла определенного потолка да, в плане карьеры и в плане финансов. И с одной стороны, хотелось чего-то большего, а с другой стороны, я была семья пятеро детей ну женщины меня поймут да? и в этом плане онлайн сфера онлайн у меня подошел идеально потому что здесь ты находишься дома рядом с детьми и планируешь свой день сам как бы график работы подстраиваешь под себя да под свои ну, чтобы тебе удобно было и в этом плане вот, я была постоянно в поиске и подобрала для себя, мне кажется, такой очень оптимальный да, вариант. С одной стороны ты развиваешься, зарабатываешь, с другой стороны ты находишься дома. И я считаю, вообще я считаю, что если человек не развивается, то он деградирует. И это, когда ты деградируешь, это очень печально может сказаться на не только на твоей жизни, но и на жизни твоих близких и родных. Да? Поэтому я всегда за то, чтобы человек развивался, зарабатывал, искал что-то новое. И в ходе поисков меня зацепила тема блокчейна, криптовалюты, потому что это те технологии, которые оказывают серьезное позитивное влияние не только на финансы, но и на мир в целом. Да? Поэтому здесь это та ниша, которая только-только на этапе своего развития. И здесь больше шансов у тебя состояться. Поэтому я выбрала именно вот это вот направление. Да. Вступив в мир криптовалюты, я совершала разного рода ошибки. Конечно же, я попадала на хайп-проекты, на компании с легендой. То есть это когда очень красиво и правдоподобно все преподносилось, а на самом деле оказывалось, что это просто мошенническая компания. Да. Безусловно, в моменте мне было неприятно и досадно, но я старалась отпускать эти ситуации и, и шла дальше. А спустя время я уже была благодарна этому опыту, потому что не имея этого опыта, я бы не смогла сейчас правильно оценить, правильно проанализировать и сделать свой выбор в пользу века. да, вот. И почему я остановила свой выбор на век, да, и почему я заняла активную позицию. Есть несколько моментов, на которые я как бы обратила внимание, да, можно сказать, Первый момент ⁇ это срок жизни компании. Компания уже четвертый год на рынке, и шаг за шагом она идет к своей цели, да, к реализации своей миссии. Вторая, вторая, как бы, второй момент ⁇ это юридическая составляющая, то есть века официально зарегистрирована в Гонконге, есть соответствующие лицензии также у компании есть очень классная миссия да, ради которой мы все пришли и ради чего она разворачивает собственно свою деятельность то есть это создание международной торговой площадки Puzzle Market. она не будет иметь аналогов по, по своему удобству и по пользованию и на этой площадке мы можем обменивать наши активы, которые мы сейчас накапливаем, наращиваем да, на любые товары и услуги. Там будет реализовано очень много интересных креативных решений. Есть на самом деле, но это отдельная большая тема, есть очень много информации, есть очень много вебинаров на эту тему в официальном YouTube-канале компании. Поэтому, кому интересно, можете подробно изучить и получить информацию. Также, почему я, чем руководствовалась да, при выборе, при своем выборе, это, безусловно, порядочность тех людей, которые продвигают да, компанию. Это открытая администрация, это полностью открытые публичные SEO-компании в лице, Искандера Хасанова, его экологичные идеи, да, все мы знаем Искандера Хасанова и его идеи. И в том числе я тоже поддерживаю, полностью разделяю да, его видение, его как бы, миссии, идеи. Также стоит отметить инструменты заработка. Откуда нужно обратить внимание на то, откуда здесь берутся деньги, чтобы отсечь вот эту вот пирамидальную, да, так скажем, пирамидальную основу, когда компания берет фиатные деньги и выплачивает высокими процентами, тоже фиатными деньгами за счет вновь поступающих да, инвесторов, всем известные пирамиды то здесь вот эта система, она полностью прозрачная. То есть мы не отдаем компании свои деньги. Мы, здесь компания, получается, делает эмиссию, эмиссию своих монет и создает очень крутые продукты, собственно, пользователями которых мы и являемся. И еще один момент, который стоит да, проговорить. Классная, классная возможность, что у каждого есть выбор, развиваться как на пассиве, то есть инвестируя свои как бы, свободные деньги и выбирая те или иные инвестиционные стратегии, развиваться на пассиве. Да? Также человек может развиваться активно, то есть как я, да? например, работая по партнерской программе и зарабатывая, реферальные вознаграждения. Я, когда пришла в компанию, я развивалась пассивно. И потом, когда у меня появилось свободное время, приняла решение занять активную позицию. И буквально за 4 месяца я собрала команду. И на сегодняшний день у меня команда насчитывает около 900 партнеров. Пока, пока что. Я не намерена на этом останавливаться. Я буду дальше развиваться, развивать свою команду и также буду активно популяризировать продукты компании, тем самым тоже реализую, реализую, буду реализовывать свои какие-то финансовые и не финансовые цели. Это коротко о себе. И сейчас мы перейдем. Okay. Собственно, к теме нашего сегодняшнего вебинара. Это было немножко такое отступление. Тема сегодняшнего нашего вебинара – проект KGDAO. Это очень классный проект. На самом деле, многие еще недооценивают его. Так, надеюсь, видно, да? Как мы знаем, Dao... не видно пока экран, секунду. Не видно, да? Так, сейчас новая демонстрация. Видно? Нет, еще не, не погружаются. Так, мы укладываемся. Да, мы укладываемся. Нужно диапазон выбрать, презентации. Вот, чтобы загрузить доску, где идет демонстрация самой презентации. Угу. Так, ну у меня вроде как все пишет, что я запустила демонстрацию экрана, не прогружается, нет, может быть я просто проговорю, Тогда. а сейчас попробую отключить и заново запустить демонстрацию, Так, продолжаем наш вебинар. Немножко технические неполадки были. Так, проект KedgeDAO. KedgeDAO – это, как мы знаем, токен для голосования. Да? Он будет применяться для токенизации бизнеса в Кыргызстане. Также была новость о том, что будет внутри компании Века тоже применяться для голосований. Кейдждау также можно будет ставить стейкинг и получать таким образом криптовалюту Кейджи Коин. Период эмиссии кейдждау один год, то есть сколько за год выйдет токена, столько и будет в обращении этого токена. Да, способ эмиссии то есть KGDAO выходит на рынок путем партнерских вознаграждений, путем паркинга и кэшбэка от покупки лицензии. KGDAO создан на базе блокчейн KGCoin является цифровым активом децентрализованной автономной организации KGChain. Но, насколько я поняла, оно будет еще будет переходить на блокчейн VechChain. Да? KGDAO. Так, дальше алгоритм изменения цены Kedjdao это алгоритмический токен, да. Цена его будет расти в зависимости от эмиссии. То есть, когда на рынке появляется 3,14 целых цена его растет на 1,618 целую тысячных. Сейчас Kedjdao пока растет по алгоритму в зависимости от эмиссии, но в дальнейшем будет переключаться на другие алгоритмы, например, на алгоритм роста цены, то есть продажи. Так, дальше. Как можно приобрести KGDAO? Во-первых, нужно зарегистрироваться на сайте KGDAO, пополнить свой баланс с KGコинами и приобрести одну из четырех лицензий и выставить ордер на покупку KGDAO. Сейчас также можно будет на бирже USD купить этот токен. Вот. И дальше уже применять по назначению. Так, дальше. Так, есть четыре вида лицензий. У каждой лицензии есть срок действия, есть лимиты, а также уровни, размер партнерского вознаграждения. Например, лицензия номер один, он стоит 50 долларов. Его срок действия 100 дней, с 50 лицензией можно максимум купить на 500 долларов кейчдау, продать его можно на 250 долларов, лимит на вывод составляет также 250 долларов, то есть если мы захотим вывести наши кейчдау на биржу, то есть вот такой вот лимит. Также есть ежедневные лимиты на продажу с 50 лицензии это 3 доллара будет составлять. И открывается один уровень, это 5% от лицензии первой линии мы получаем реферальные вознаграждения. Лицензию номер два и номер три я, наверное, не буду проговаривать, да, все уже видели эти презентации. Все уже знают, сроки действия, лимиты на покупку, лимиты на продажу. Оставим больше времени, наверное, на вопросы-ответы. И самое интересное, я хочу вот проговорить, лицензия номер четвертая да, за 25 тысяч долларов. Срок этой лицензии 200 дней, лимит на покупку 250 тысяч долларов. Лимит на продажу 125 тысяч долларов. Также на вывод лимит есть у этой лицензии в размере 125 тысяч долларов. Если мы захотим ежедневно, да, пользуясь, пользуясь лимитами продавать, выставлять на продажу, то мы можем на 3 долларов ежедневно продавать наши кейджи -коины. Здесь уже открывается 4 уровня партнерского вознаграждения, первый уровень 5%, второй уровень 10%, третий уровень 15% и, соответственно, 20% от лицензии четвертой линии. Это вот самая интересная лицензия. И также мы получаем, когда мы покупаем лицензию, мы получаем 5% кэшбэка от стоимости своей лицензии. Вот. Лена, попрошу дальше переключить. В этот момент, наверное, уже все знают. Партнерские вознаграждения начисляются от стоимости действующей лицензии. Да? Если ваш партнер приобрел лицензию выше, то у вас срабатывает вознаграждение как от вашей лицензии. Да? Например, если у вас 50 долларов лицензия на 50 долларов, а ваш партнер первой линии покупает лицензию на 500 долларов, то в этом случае вам начисляется не от 500 долларов, а от 50, от 50 долларов. 5% кэшбэк начисляется от 50 долларов в токене KGDAO. Дальше. Так. Паркинг. Очень интересный э, такой инструмент. Э, паркинг Для участия в паркинге э, мы выставляем ордер на покупку кейджидау. И э, в зависимости от срок, срока заморозки средств э, мы э, ежедневно получаем э, проценты по паркингу. Э, допустим, если мы выбираем 30 дней, э, то каждый день э, нам начисляются э, Кейджи Дао в размере 50% годовых получается от нашего паркинга. Если выбираем 90 дней, то получаем 100% годовых. Если выбираем 180 дней, то получаем 150%. И самое выгодное, 200, когда мы выбираем 270 дней заморозки, то получаем 200% годовых в кейджи KGDAO и а, стейкинг, стейкинг. А, по стейкингу мы а, зарабатываем KG-коины, а, компании ежедневно выделяется тысячу KG-коинов для распыления, и эти KG-коины распыляются между, между теми партнерами, у которых есть лицензии да, соответствующие. То есть, например, 250 KG-коинов распыляются между теми партнерами, у кого лицензии за 50 долларов. 250, следующие 250 кеджи коинов распыляются между теми партнерами, у кого за 500 долларов лицензии. Между 5000 лицензиями также 250 кеджи коинов распыляется. И следующие 250 распределяются между теми партнерами, у кого за 25 тысяч долларов лицензия в зависимости от своей доли в зависимости от своей доли и вот этот момент тоже важный стейкинг по окончании миссии кэджидау то есть те средства которые мы те кеджикоины, за которые мы покупаем лицензии, они э, будут собираться в общий фонд, пул, да, э, и по истечении одного года э, будут распределяться э, также между, э, между участниками, у которых есть действующие лицензии. Э, то есть э, наши кеджикоины, они... Не попадают обратно да, в компанию. Они собираются в общий футбол и а, будут распределяться между нами а, до да, полного исчерпания а, этого фонда. И а, способы получения кейчдау. Каким способом? Мы можем, во-первых, получать партнерские, через партнерские вознаграждения, в зависимости от лицензии. Да? Лицензии мы уже проговорили, какая лицензия, какую глубину дают да, партнерских вознаграждений. А также мы можем, разместив ордер на покупку кейдждау на внутренней площадке торгов, то есть на сайте получить эти кейдждау, на сайте кейдждау, Можем получить их путем паркинга. Можем получить их, когда покупаем лицензию в размере 5% да, в токене Кичдао. Это кэшбэк. И также можем купить их уже напрямую на бирже CoinGalaxy за доллары или за USDT. И последний слайдик. Источники дохода да, для участников направления кейджидао – это самый такой интересный момент, который всех интересует. На чем мы можем здесь заработать? Да? Мы можем заработать на разнице курса кейджидао, то есть купив сегодня подешевле, в дальнейшем перепродать подороже и заработать на разнице курсов. Можем, получая кейджидао посредством партнерского вознаграждения, да, заработать. Также, получив эти кейдж мы можем поставить в стейкинг и от стейкинга уже получать кейджи-коины путем распыления. Есть возможность использовать кейдж как средство платежа в других направлениях. И также есть возможность участвовать в промо-акциях от компании и получать другие цифровые активы. То есть, как мы уже знаем, Компания периодически запускает а, различные промо, а, участвуя в них, мы можем а, эти наши драгоценные кеджи отменять уже на другие цифровые активы. Это вот а, короткая такая презентация была а, в моем исполнении. Сейчас перейдем а, на вопрос-ответы. Надеюсь, что всем понятно было. У кого есть какие вопросы, поднимайте ручки, задавайте вопросы. Так, в чате мы не пишем, да? Что не вижу реакции никаких. Неужели нет ни у кого вопросов? Так. Вообще лето это такой сезон, когда всем хочется отдыхать. Никому особо нету, ни у кого особо нету желания работать. Так, Айнур Бурука задают вопросы, попросить включить. Так, Айнур, говорите, слушаем вас. Включаем микрофон. Учитель, да? Okay. Да, Добрый да. вечер, Айсово. Добрый вечер. Я бы хотела узнать именно по другому вопросу. Хотела и по Кейджи Валет. Есть партнеры, которые в последнее время, вот последний когда не выключали еще Кейджи да, Валет, получили 0.1 кейджи коинов. Их нельзя поставить на стейкинг, Их нельзя поставить на Кейджи Дао. Куда их вынести? Мне в Кейджи Коин, ой, в Кейджи себе на... Потому что не, им, у них же еще не хватит на биржу еще вывести. Что с ним сделать? не вывести к себе а кошелек потом вернуть? Можно потом? Анатолий, вообще сегодня... Тема нашего вебинара именно Кейджи да, Джидау. Хотелось бы да, больше вопросов обсудить. Да. Да, да, да, да, я поняла ваш вопрос. Я поняла ваш вопрос. А сейчас эти ноль один, эти ноль один Кейджи Коинов. Ну, можно вывести на биржу? Почему нет? Почему вы считаете, что нельзя вывести? Пусть выводят и ждут. Так, ушла. так поднимаем ручки задаем свои вопросы так вот тут эльмира идея я вижу просить включить Эльмира задаем вопрос. Здравствуйте. Да, нужно будет нажать на микрофон и включить его. Я включила, да, получается? Да, да, говорите. Я говорите. Слышна, да? Здравствуйте. Очень приятно познакомиться. Я тоже из Бишкека. Угу. Вот Здесь вот есть новички, которые только зашли, и они не могут понять. Вот там. Значит, смотрите, мы на паркинг ставим, получаем кэдидал, правильно же? Да. Это уточнить? Да, да, кэджи-дау получаем. Вот и они, например, это они ставят на это, значит, на паркинг свои кэдикоины. Угу. Так. Теперь смотрите, вот предыдущий вопрос, да, Борул это задавала. Так как mm -hmm. вот с кейджи -а можно же не, не оставлять на бирже, чтобы монеты работали? Их же можно в кейджи отправить на работу? Конечно, конечно мы, мы допустим, таки делаем, да, мы всякие кейджи которые вышли со стейкинга и, или получаем по распылению, мы переводим их в кейдж и ставим паркинг, потому что сейчас очень выгодно по лимитам в связи с тем, что курс такой низкий да, на кейджи Мы используем максимум лимиты по лицензии. Сейчас можно по максимуму забить эти лимиты, припарковать. Во-первых, будем получать Кейч и Дау, каждый день, выбрав при этом 200, 270 дней, нужно максимально да, выбрать срок заморозки, тогда получаем 200% годовых Кейч Дау. А если мы выберем 30 дней? Ну, конечно, это право каждого пользователя, да, но раз мы уже решили купить, то есть поставить паркинг, да, свои кейджи-коины, то зачем ограничивать себя как бы, процентах. в процентах? Если раз уж приняли такое решение, нужно, я считаю, что нужно будет уже максимальный срок выбирать и максимум получать. И тем более, пока наши ордера сработают, наверное, там и курс выровняется, и будет намного веселее. А вот они уже срабатывают, ордера? Да, потихоньку срабатывает. Есть. И вот то, что на бирже продают, это уже сработанные ордера? А, да, есть пользователи, которые да, продают, выводят. А вот это по окончании лицензии. Мы же, например, кто вот за 50 купил, кто за 500 купил. Окончание mm -hmm. лицензии... Нам нужны будут кейджи-коины же. Для обновления лицензии, да, необходимы будут кейджи-коины. Смотрите, мы же, мы же запускаем такой круговорот, то есть, когда мы свои кейджи-коины переводим на кейчдау дау ставим паркинг, мы получаем ежедневное начисление по паркингу в виде кейдж-дау, да. Мы накапливаем эти кейдж и когда получается, накапливаем от 5 долларов и выше, ставим их в стейкинг и уже начинаем получать кейджи коины эти поступившие кейджи мы снова заряжаем в паркинг и получаем, ну пусть это будет даже какие-то крошечные, да, такие маленькие деньги, но по истечении времени они могут превратиться в хороший капитал. Поэтому я считаю, что кейджи не должны просто так лежать, они должны работать, приносить еще больше дохода, еще больше кейдж еще больше наших ценных активов. У ну, ну, новичков. Я хотела бы узнать, то есть как бы беспокоить за них, хватит ли потом у них купить лицензию обратно же. Кстати, мы лицензию покупаем, например, кто на 50 зашел, он эти же 50 же может приобрести опять да, же. Да, можно и, да. Может. Кто на 500, то может на 500. Да, от 500 и выше. Но не меньше, но не меньше. Если нет, кто нет. на 500, он меньше не берет, он берет только или выше, или же 500 может взять. Да, да совершенно верно. Угу. А... Понятно. Спасибо. Спасибо. У -у -у -у. Так, 45. Пять минут. Мы начали в 10 минут. Осталось пять минут у нас пообщаться. Есть у кого еще вопрос? Так, барчин сейчас попрощу. Барчин пропал. Кульнура, Вот я передаю слово. Можете включить микрофон и задать свой вопрос. Алло, здравствуйте. Добрый вечер, Асила. Да, добрый вечер. А, я по поводу вот кейджи KG, дау. На паркинг это когда вот на кейджи да написано стейкинг. Да, паркинг это стейкинг, да? Нет, это два разных понятия. Паркинг мы ставим кейджи коины на покупку KGDAO. То есть, получается, сейчас же мало продающих, да? и все мы становимся в очередь на покупку этого актива KGDAO. И пока мы стоим в очереди, нам начисляет компания KGDAO. Вот это и называется, то есть ордер на покупку, это и называется паркингом. От паркинга мы получаем KGDAO. А стейкинг мы ставим KGDAO. То есть ставим кейджи и получаем кейджи коины. Такой это круговорот получается. А как понять, что вот у тебя партнер сработал, ли? я поставила на партнер? А, ну, это в разделе, в разделе купить кейджи-дау. Внизу есть мои ордера, и там можете посмотреть, какие ордера сработали, какие еще не сработали, там есть и номера. Ваших ордеров и сумма, и вся информация по вашему ордеру. А, можно тогда еще один, немножко не понимая сложно немножко дается. Uh -huh. Uh -huh. А, по поводу, вот у меня на стейкинге сейчас 6 чем-то кейдж-дао сейчас стоит. Uh -huh. И с него мне сейчас кейдж-коины распыляется, да? Uh -huh. А по после вот, когда закончится 270 дней, я всех поставила на 270 и эти вот поставленные кейдж дао обратно вернутся ли там они исчезнут, потому что вот до этого они вот распыляли кейдж коины. Нет, смотрите, вы немного опытаете понятие. Вы говорите, что DAO, 6 кейджи DAO поставили в стейкинг. От стейкинга uh -huh. вы получаете кейджи коины. Стейкинг будете получать до тех пор, пока есть у вас действующая лицензия. Когда закончится срок вашей лицензии, нужно будет его обновить. И тогда uh -huh. вы будете получать, ну, то есть продолжать получать эти кейджи коины по распылению. А 270 дней вы ставите Кейджи кейджи коины в паркинг, это паркинг. Паркинга вы получаете кейджи дао. Просто вот нарисуйте себе схему, да такую. Кейджи дао вот, два составляющих, ну как бы два понятия, да. Паркинг и стейкинг. Паркинг, где паркинг вы напишите, отдаю кейджи коины, получаю кейджи дао. Там где стейкинг вы напишите. Отдаю кейджи-дау и получаю CageBoy. И, кстати, вот вы еще задали вопрос, по же ставим на месяц, на 30 дней, да, аналогично mm -hmm. стейкингу в кейдж И когда 30 дней истекает, ваши CageDow, не возвращаются на баланс. То есть вы можете либо их вывести, продать, либо можете дальше продолжать ставить в стейкинг и получать CageBoy. Точно так же, на, как Кейджи да, Валет. это аналогично Кейджи да. uh -huh, uh -huh. И при каждом Спасибо. обновлении срок, получается, стейкинга, он продлевается еще на 30 дней. Uh -huh. Спасибо большое. Так, есть у кого еще вопросы? Или мы завершаем? А вот еще вопрос. Здесь тоже спрашивают. Ценность к можете рассказать? Ценность, ценность к Вообще все активы компании Века, они ценные. Они имеют свою ценность. Кейджи это растущий токен, получается. За счет этого он интересен очень многим людям. Также Кейджи -дау, он будет применяться в голосованиях, голосованиях при токенизации да, бизнеса в Кыргызстане. Он будет вообще применяться не только в Кыргызстане, но и вообще по всему миру. То есть в компании Века будет применяться да, для голосования. И... Ценность еще, я считаю, что заключается в том, что она ограничена в эмиссии. То есть эмиссия, она будет только год. Вот сколько партнеров будет регистрироваться, то есть она же выходит на рынок в основном путем партнерских вознаграждений. Вот сколько зарегистрируют, то есть сколько будет участников, сколько будет и... Настолько будет и как бы количество кейчдао. И все. И более того, она будет еще дальше сжигаться. То есть... Когда количество монет ограниченное, а количество пользователей не ограниченное, то, естественно, здесь при повышенном спросе, при ограниченном предложении следует что? Следует рост. Вот. И это не только вот спекулятивный да, какой-то инструмент или токен спекулятивный, то есть купил-продал, купил-продал а он будет применяться, есть применение у него, понимаете? И, как говорил э, Искандер Шамилич Хасанов, он будет э, не исключено, не исключено да, то, что э, может применяться еще в, в качестве платежного какого-то средства. Вот.